Всем здравствуйте. Вон на рыбалку пробуем попасть. С дочерью приехали на какое-то новое место. Ни разу не были и не знаю, куда тут дорога. Нигде нет. Не видать, да, Виктория? Сейчас будем искать заход. Думаю, то я следы свежие будут. Вот какая-то тропинка есть. И сюда какая-то есть. Сейчас тут какой-то колованчик на бугорок. Зайдем, посмотрим на улице тепло, только ветер сильный. Сейчас проверим. Добрались до какой-то, в общем, плюсы. Идти оказалось рядом, но что-то а, ну вот пока нет травы. Ходим, краем обходим. Ребятенок уже сказал устал, да, Виктория? По снегу неудобно ходить. бурения есть, но вроде как это фитилитом там в некоторых местах, так что не знаю. Еще должны быть плюсы, а где переходы на них я не знаю. Все норка избегана по обочине, по, обочине, говорю, по краю тут лапзы. Ну, здесь вот опять все в траве. Сейчас будем тот бережок уйдем и пробовать наверное где-то искать бурить тут все травой заросло может только на центре придется бурить хотелось чтобы конечно за ветер но как получится пытаемся бурить Рыба? Точно рыба клювала? Глубина маленькая Все травой заросшая Хотя так говорят, глубина В районе двух метров должна быть А у нас вот такая Зато Вики удобно, да, Вика, дергать? Ладно, я буду курить дальше Искать место поглубже Может быть к центру ближе, что ли Вода вонючая, вонючая вот так Первая поклевка у дочери Вот такой ротан Сам Маленький. отцепился Ну Сейчас большого поймаешь Ну-ка давай еще лови Правда рыба клювала оказывается Да? Не холодно? самый ротанчик Который Ниже опускай даже. Вот так вот где -то. Ну все, как поймаешь, крикнешь меня. Угу. Если отцепить надо будет, хорошо? Угу. Я его просто так спешу. О, вон он. Был. Опять был. Затачик. Вот она растонул. Ты сейчас сильно не дергай быстро. Подожди сейчас, вот так вот все, подожди, маленько пошевели, опять подожди, Шевели. еще пошевели, теперь больше. теперь больше, так вообще до больших дойдешь, папе так и бурить некогда сейчас будет, ага. давай поближе маленько пересядь, чтобы Удобнее тебе было, садись. Чтобы, побольше, Чтобы леска у тебя в середину лунки вот так вот была. Все, давай, лови. Подожди. Еще шевели. Еще подожди. Подними чуть повыше. Вот так вот еще пошевели. Еще чуть-чуть подними, еще подними, вот так вот, еще пошевели, подожди. подожди, еще шевели, еще жди, еще подними повыше, там нет у тебя рыбы-то? нет нет опускай. опускай вот так вот сейчас подожди пошевели жди Я всех поймала наверное. еще ниже опусти Еще вот. Видишь? сорвался сорвался опускай и все точно так же делай давай сама теперь все Вот, молодец, а то папа опять, опять маленький, а то папа подсказывает, а Вика сама все умеет, да, Виктория? Все, давай, удачи тебе, я дальше бурить Что нам бурило, тут еще колоночек, глубина не знаю, сейчас буду свою удочку собирать, которую я буду сегодня ловить. Дела не замерзла. Хорошо. Давай сейчас на другую лунку перейдем. Еще клевал? Нет. Давай он на ту перейдем. Давай. Вот уже четыре штуки. Юный рыбак поймал айда садись а рыба, там рыба там будет потом соберем ну-ка все давай на новом месте как-то Слевало? Ну давай так же лови. Все делай точно так же, как делала. таскивай таски молодец все еще лови. клево тут хоть ловится я по другим луночкам пойду все так но все зови меня если что хорошо ловлю вот такой какой-то удочкой круглая жесткая блин по сравнению Стой, которая обычно глубина маленькая. Сейчас поклевка была в лунке, только дерну, как вылетит, как пуля. Ну что Виктория? Не клюет? Давай на другую луночку перейдем. Она маленькая, при подсечке сразу в лед бывает, втыкаясь. Айда вот сюда, вот сюда, сюда. Что если если Думаешь, лучше будет? Да. Ну пробуй. Мара, но в снегу лучше не лучше. Ты держи вот так вот, чтобы оно тебе лучше будет, лучше видно будет. Ты уже пять поймала, у нас да. А папа еще не одной. надо на трофейную рыбу вести вика всех переловит крупных ротанов подожди подожди сейчас и когда быстро же сильно дергаешь она может не успеть захватить приманку чуть-чуть По подергай и подожди повыше чуть подними Снег, ну-ка ну на, еще в снег, раз в снегу надо. Ну все, поди, хватит. Давай в лунку. ничего страшного поклевка же была пониже опусти вот так вот подожди тут Дед, видишь, поймал. А Куда? В воду. В воду? Вкусную. Вкусная вода, думаешь? <смех> ну все, что меня позовешь? А у тебя сколько ротанов? Шесть пока. Шесть у тебя? А у меня один всего <смех> и один сорвался. И все. Ну что, привет? Клюва? Пускай, опускай. Ну так пробовать надо, Виктория. Может, а может он уже кончился у них перерыв. Ну да, клумка-то другая же была. Но озеро только одно, да? Видишь, клюет? А ты говоришь, перерыв, перерыв. Ну, здесь как раз обед у них. Все, пускай. Уже сколько тут у тебя сломки? Всего семь. Тут 5 Молодец. А у меня все еще один Что, не отцепляется? Сейчас отцеп Какой это у тебя по счету-то? Какой по счету-то уже? Шестой Шестой, так у тебя до этого 7 было Ну... Какой тогда? Восьмой, Восьмой. Молодец и Папа по-прежнему один И три сорваны Ай, Такая мелочь Второго Второго, Второго уже поймал на Ну вообще и на, и на этой лунке Я скоро тебя догоню ну У тебя восемь, а у меня уже два У тебя вон он уже в снегу ну, ну так он же мокрый из воды то когда попадает снег на него липнет да. Ну все Рыбалку мы завершили. Сколько Виктория в итоге ты поймала? Восемь штук Виктория поймала. А -а -а. Я двух. А -а -а. Ну вот сейчас еще вот один и все. Я всех собрал вроде. Давай пересчитывай тогда. Я всех 10 насчитал, ну проверь еще на всякий случай. Вот самого крупного, дочь поймала, глубина, нифига не глубина, хоть и озеро глубокое, лабзой все заросшее, и, и трава, трава, трава. Всех собрали. всех собрали, но все хорошо. Во что будем складывать? Давай пока маленький пакетик. Давай, в следующий раз твой большой возьмем, да? Ага. У нас вон Вика какой пакетик брала с собой на случай. Если мы много рыбы поймаем, и папа брал. На, складывай. Или мне сложишь, чтобы тебе варежки не морать? Я. Сама сложишь? ты же поймала, правильно? Ты складывай. Так что вот такая рыбалка. Да, довольна? Еще поедем когда-нибудь, да? да? Может на другое озеро куда-нибудь съездим. Папа, да? Держу пакет. Давай, держу пакет. А что он ну. это самый, толстый. самый крупный у тебя, да? Да. Поймала больше всех, поймала самого большого. Маленький, этот самый маленький. кто его думаешь поймал? Стопа. Вот вот, наверное, самый маленький. Или вот этот, да? Я самого маленького поймал что ли? Да. Ничего себе. А, да, да. Конечно живая. А, что это? Давай, давай, ложи. Вот это не я еще уже наряда. Все живые. Все, все готово. Все, домой. И да. куша, хитруша, да? да? Устал, ребенок, рыбу ловить. Все, погнали. Да. А если бы мы полный твой пакет наловили, как бы я вас вместе с рыбой вез? Да. Я бы устал. Как было, чтобы? Чтобы безопаснее было, надо пешком идти. Ну, конечно. А то перевернемся еще раз, да? Да, дома да не надо ночью, надо пораньше.